So we're just coming. I'm Patrick Lancaster, and I am back in Dunbass. We were just on our way back from Mariupol, and we again it came across uh, uh, uh, Yelenivka, When it is under fire, this is something that has been happening almost uh, uh, constantly for many years, but now it's picking up pace. Uh, Ukraine is launching attacks on this village of Yelnyvka, um, and we can see here. This happened just not even minutes ago. Uh, let's take. A little step back and see our walk up the street to this point where there was more incoming. Please like, subscribe, and share. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist, so you can support my work with the link on the screen or in the description. Now let's find some more information here on the ground. There was very да, давай. Ага. Мы сейчас популярен тут они включают. Ты уже снимаешь, да? Ага. Что произошло? слоу? Что, произошло? слоу? Обстрелы. Поздравляет меня с праздником, как всегда. Ага. И когда это был? Когда это был? Пять минут назад. Ага. Видно, он даже перед двором. Что произошло? Что произошло? Вот смотрите, мина упала. Мина uh упала -huh. uh -huh. перед двором. Откуда? <рыхлаз> Оттуда. <рыхлаз> <рыхлаз> вот это вот упала на вот. uh -huh. Ага. <рыхлаз> вот и отсюда. Okay, you, you see how the walk was up to this point with more incoming. We've heard a total of two incomings, and there was one just, what, as they said a few minutes ago, that hit here. Now we can see this impact on uh, this residential home. We can see all the damage here. This dog was just killed by the explosion. We don't know if anybody was home or not. Hopefully they're still alive, if they were. Luckier than their dog. I need to build Doma or not? Sen! Sen! Are Oh, oh, Привет, дорогой! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, Здравствуйте. Я, я, я только был на дороге. Uh, mm -hmm. ты... Можете сказать, что происходит? Вы аккуратно! Places... Да, грады прилетели со стороны Украины. Со стороны Новомихаловки или дальше немножко. Грады прилетели, Ну, так, вы, вы, вы, знаете, вы сами видите, что тут творится. Uh, да. Ну, тупила... Можно вопрос? В хорошо? <tears> <tears> no, They afraid. they're afraid. Because they're coming, because this village is coming under constant shelling. So gonna... Well, this is Ukrainian. Ukraine is right вот вам пожалуйста, это Украина бьет, да. Это пролетает в Град, да. Оттуда, оттуда? пролетают Грады, вот. Вот. вот. вот такая вот штука у нас получается, да. Слушай, что этот слушай, самый слушай. ничего не поможет. Слушай, слушай, оттуда, оттуда Оттуда, но там Новомихаловка, Украина. Через сколько метров? Ну, километров, okay. если по прямой, километров 5-6, вот. 5-6 километров, вот тут пролет. Вот только что вы слышали, обратно прилет, да. да. Так что это все Украина у нас тут веселится. Да, на, на Европе, Каждый божий день. На Европа и США и Запад Украины, они сказали, они не стреляют на грани. Они, они никто и... не смотрят на это ничего, они не видят это 8 лет. 8 лет у нас идет... Война, 8 лет у нас убивает детей, 8 лет вы видели в Донецке сколько деток погибло, 8 лет, вы посмотрите в Макеевке позавчера убили 11 лет ребенка, 4 года ребенка, сегодня ночью пролетела в город Снежное, Этот, точка У сбили. Разрушений очень много. У нас здесь каждый день разрушения, потому что каждый день обстрелы. Каждый день. Тут ближка, понимаешь? Да, я понимаю, но США, Европа, Украина сказала, что это все русские. Они это не смотрят, они не смотрят на это, они ничего не видят, вы понимаете? Ничего не видят. Ага, и как бы подумал. США, Европа и Западные украин сказали, это русские стрела Нет, боже упасти. Ну зачем? Если русские берут, если плен берут и селят их и кормят у все на цвете. Ну как ага. это может быть? Ага, понял. Ребята, у нас рядом здесь от тюрьмы, рядом много очень ну вот их уже много пленных. Их три раза в день кормят, летят все. А наших. Это просто жесть что делать с нашими. Так что поверьте нам. Поверьте. Здесь это, а, это, это, это слово. Мы восемь лет живем в таком аду. Восемь лет у нас у такая катавация. Show all of the aftermath right here. They're coming down all around this civilian area. Здесь. Да. нету. почему украинские Вы понимаете, они как бы стреляют. Им все равно, куда стрелять. Им нет разницы, куда стрелять. Они Они заболуют население. Они бьют по всему просто по живому массиву, по всему бьют. Им все равно куда стрелять. Ага. Это нацисты, они э, вы, выродки Германии, выродки немцев. Ага. Вот, это, это Третий Рейх, Четвертый ага. Рейх. Это выродки... сочка рынок коленинский. Ага. Полегло на 20 текстиль, на, на текстильщик пролетело, да, людей да. убило. Это выродки, это, это конченые люди. С ними нельзя жить, с ними надо только... Их надо только с ними бороться. Убив... Я не знаю, что с ними... Uh, well we're seeing what, what the, the locals here are saying. Uh, I w I was on a road coming back uh, from Mariupa and we just saw the smoke coming up and stopped here. And we'll bring you everything we see on the ground here um, and as I said I'm back I was able to take a break uh, from after the seven weeks of hard war and the in the day after day of intense uh, battle in Mariupol showing you what's really happening on the ground but luckily thanks to my supporters those who help crowdfund my work I was able uh, to take a break and see my family who I sent to safety in in uh, Russia, and I was able to spend Russian Orthodox Easter with them. But now I'm here. I'm back, and it's time to show you exactly what is happening on the ground in Donbass. And we're gonna bring you all the breaking news, stories, people on the ground. So please like, subscribe, and share. We're out of here. There's a lot more to come. My, there's uh, some shrapnel. My uh, work is totally crowdfunded, independent, so support my work with the link on the screen or in the description. We're out. See, где-то упала, там это дома, дома, дома. Что там? Маленькие детки там подвале. Давай подвал, давай, только там света нету. Свет есть? Камера, свет? А, Сейчас, стоп. Все хорошо, Луга. Сейчас, сейчас. Ага. Let's go, let's go. Сейчас. Сейчас, секунду. Вот. Пойдем. А? Смотри ступеньки аккуратно. Да. Видишь ступеньки? Смотрите, американец идет снимать, вот. Я серьезно это самое. Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте Как у вас дела? Да вот сидим, деток Смотри, спрятали Смотри, да. Можно сказать, как обстановка? Брестная. Тяжелая обстановка, мы боимся, страшная Что, что боишься? Обстрелы, боимся, детей поубивают Вот и сидим здесь я uh -huh. уже в первый uh, uh, Можно сказать, uh, откуда это стреляет только вот? Я не могу, честно. Я не хочу ничего говорить. Я не военный эксперт, просто очень нам страшно. Мы боимся за свои жизни за жизни детей. Мы хотим жить в мире и хотим, чтобы у нас было все хорошо. Мы ходили на работу, работали. Мы никого не трогали. Мы хотим жить и все. вас спор на это подвал или как? Это у нас подвал. Мы сюда уже восемь лет, девятый год спускаем детей. Уже внуки у нас родились. До сих пор идет война. Это uh -huh. uh, uh, каждый день как это? Или... Каждый день, но сегодня очень просто наш рай, край или как правильно сказать очень сильно. Мы спустили детей сюда. Uh -huh. Бывает ночью приходится спускаться, бывает нет. Uh -huh. Что, если вы могу сказать э, Зеленецкий или Путин? Что вы, вас могу сказать он? Что я могу сказать Путин? Элазеленецкий. Зеленскому. А, Зелен-Зеленскому. Я ничего не хочу никому желать, Козёл. ничего не хочу никому сказать. говорить. Казилов он конченый. Не Зеленский. хочу я. Козёл. Мы хотим жить в мире. Я просто uh -huh. прошу. У всех, у Бога прошу мира и все. Ничего я не хочу никому желать и говорить. Mm -hmm. Сколько лет, э, лет детей? Четыре года. У нас Или двое маленьких деток. 14 лет мальчику. Вот они просто проезжали, пришлось их спустить в подвал. Mm -hmm. Это наши родственники. Понял. Mm -hmm. Извините. Вы нас извините, может, мы грубо, но очень страшно, правда, мы устали. Я, я только я был взял. на дороге, як и мы везем, и мы становились. Очень страшно нам но... Да, да. Цел, да. so, Мы Восемь лет уже так живем, и мы, нам просто надоело, просто, честно. И, и что вы думал, что надо произносить за все закончить? Я не знаю, чтобы что закончилось. Договариваться нужно, но нас никто не слышит. Кому мы нужны? Люди, ну люди, что мы ничего не решаем. Mm -hmm. Что мы можем? Мы хотим мира, но его нет уже восемь лет, его нет просто. Понял. Mm Все -hmm. oh, no. so, счастливо. Вам с Богом. Как тебя зовут правильно? Патрик. Еще раз. Патрик. Патрик. Патрик. А Петя? Mm -hmm. Ну Петя. А меня Павел. Святой, знаешь такое, если там ты святые были. Uh -huh. So you see how these people these children are uh, uh, so, you, so, one second. so you see how these children are hiding in the uh, bomb shelter with their parents with the shells raining down as you just heard. So we're gonna go off to the next story. please uh -huh. like subscribe share and support.